Делегация Казанского федерального университета в составе ректора Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского находится с визитом в Японии, приуроченного к участию в форуме Наука и технологии в обществе 2019. В первый день визита ректор КФУ Ильшат Гафуров провел две деловые встречи в Токио. Переговоры в медицинской компании G Shangri Медикал» и в Токийском университете. Казанский федеральный университет тесно связан со страной восходящего Солнца. У истоков сотрудничества КФУ и университетов Японии стоит проректор по образовательной деятельности Дмитрий и Еще в конце 90-х начали налаживаться контакты сначала по физике, а затем перечень проектов расширился и по другим областям. Именно тогда было подписано соглашение о сотрудничестве и студенческом обмене между Канадзавским и Казанским университетами. Стратегическим же партнером ВУЗа, начиная с 2008 года, является исследовательский институт РИКЕН, занимающийся исследованием широкого диапазона физика, химия, биология, медицинские исследования, инженерия и компьютерная техника. В 2011 году ректор Казанского университета Ильшат Гафуров лично посетил научно-исследовательский институт РИКЕН для более детального ознакомления с его деятельностью. С этого момента развитие сотрудничества двух университетов стало принимать все более динамичный характер. Благодаря совместной работе Казанского федерального университета и РИКЕН появилась возможность партнерства со многими вузами Японии по различным направлениям. В 2015 году в рамках визита в КФУ университета Джунтенда было озвучено решение перенять опыт Казанского университета в создании симуляционного центра. В это время в Японии симуляционная медицина находилась на начальной стадии развития. Именно поэтому японских коллег заинтересовал российский опыт. В октябре 2016 года состоялся ответный визит президента университета Канадзавы Коецу Ямадзаки в Казанский федеральный университет. Визит проходил в преддверии встречи ректоров ведущих университетов России и Японии в Москве. Высокий уровень партнерства КФУ с японскими университетами был продемонстрирован тем фактом, что перечень совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и РИКЕН вошел в специальный выпуск правительственного информационного сборника «Виа-Тамадочия», посвященного сотрудничеству Японии и России и опубликованного в преддверии визита в Японию в декабре 2016 года президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Миниханова в 2017 году сотрудничество между Казанским федеральным университетом Университетом и японским институтом РИКЕН вошло на качественно новый уровень развития. Заработал центр КФУ в РИКЕН, в котором уже прошли стажировку врачи университетской клиники и сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. А в августе этого же года было получено подтверждение от университета Канадзавы о выигрыше совместной заявки КФУ университета Канадзавы РИКЕН по программе грантов «Подготовка лидеров будущего» Министерства образования, культуры, спорт, науки Японии. 26 сентября 2019 года на площадке Московского государства. Университета имени Ломоносова открылся третий международный форум ректоров университетов России и Японии. Всего в форуме участвовало около 190 ректоров и проректоров высших учебных заведений двух стран. Российская Федерация представлена 26 вузами, Япония – 30. В планах ректора КФУ Ильшата Гафурова посетить с ответным визитом университет Кендай. Напомним, что буквально на днях президент университета Кендай Йошихиха Хасои побывал в нашем университете и встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Лилия Талибова, Универ